Привет, друзья, и это видео будет полезно тем, кто сейчас находится в ситуации выбора. То есть вы не можете выбрать, каким из двух или более видов деятельности вам стоит заниматься. То есть это обычно сопровождается таким ощущением а, подвешенности, да, оно очень неприятно, и хочется уже наконец решить или да, или нет, и какой то вид деятельности уже выбрать. Но здесь на самом деле можно поступить другим, более а, интересным и более подходящим способом. Вам нужно взять варианты, между которыми вы выбираете, понять, что именно вас зажигает вот в этих видах деятельности, а потом из этих представлений собрать уже самый подходящий для вас вариант. Да, то есть вы собираете третий вариант, уникальный для вас и наиболее подходящий. И тем самым вам не нужно делать выбор из двух этих видов деятельности, вы просто создаете третий вариант и следуете им. Вот такие простые советы в этом а, коротком видео. Увидимся с вами в следующих видео.